всем огромный фото привет и сегодня у нас обработка пейзажа на телефоне обрабатывать мы с вами будем в lightroom и снапсид и из такого вот снимка получим вот такую замечательную фотографию обработка очень легкая поэтому пресет в этом видео мы делать с вами не будем вы его сохраните сами если пожелаете снимок который я буду обрабатывать будет находиться по ссылке под видео в raw и jpeg форматах если не откроется первый, второй откроется у вас однозначно в общем, поехали! Итак, у меня фотография открыта в Lightroom. Первым делом перейдем к базовым настройкам фотографии. На телефоне они обозначены как цвета и выглядят в виде вот этого солнышка. Давайте проявим с вами небо. Для этого необходимо светлые области увести. Я уведу до конца. А информацию в тенях мы с вами немного добавим теперь давайте зайдем в кривые нам нужен канал rgb который обозначен белым цветом и поработаем немного с контрастностью изображения усилим контрастность в тенях и немного добавим информации в средних тонах точку черного я немного подниму это делает тени глубокими и такими красивыми бархатистыми не устану это повторять на этом все больше в каналах мы здесь работать не будем кликаем готово. давайте теперь поработаем с белыми и черными участками изображения я слегка повышу белые совсем чуть-чуть на 4, а черные немного убавлю. Контрастность. Общую контрастность изображения я тоже слегка понижу до минус 6, чтобы фотография стала немного такой легкой, воздушной. Итак, в базовых настройках мы закончили. Переходим в панель HSL. На телефоне она называется цвет. Давайте подвигаем температуру. я сделаю снимок слегка похолоднее мне нравятся синие оттенки в тенях а вот тинт я слегка уведу вправо это добавит в изображение фиолетовых оттенков и сделает коричневый цвет более привлекательный отлично теперь я понижу насыщенность примерно где-то до минус 30 красочность наоборот повышу такой прием дает увеличение сочности изображения увеличение насыщенности именно в средних тонах Отлично. И теперь можно добавить слегка насыщенности. Итак, 47 красочность минус 22 насыщенность. Вот такое изображение мы с вами получили. Двигаемся дальше. Теперь переходим в смешение цветов. По умолчанию у нас всегда стоит первым красный цвет. Смотрим. Двигаем ползунок насыщенности влево вправо. Красного цвета в моем изображении нет. Двигаемся дальше оранжевый смотрим где находится оранжевый цвет возвращаем значение в ноль и работаем с оттенком я хочу в оранжевый добавить немного красных оттенков вот такой оранжевый мне нравится куда гораздо больше и слегка прибавлю насыщенность я думаю что 10 будет достаточно двигаемся дальше желтый цвет смотрим где он находится можно сразу слегка поднять насыщенность вот у нас выделился зеленый цвет на тех областях где он есть на траве вдалеке на зелени и теперь поработаем с оттенком я желтый уведу немного в сторону зеленого так на моем изображении будет больше различных оттенков зеленого цвета двигаемся дальше теперь непосредственно сам зеленый смотрим где он находится его у нас почти, собственно говоря, и нету, кроме кустика, который находится справа. Я оттенок уведу в сторону желтого. И сделаю зеленый слегка потеплее, для того, чтобы сбалансировать, уравновесить краски на моем изображении. Вот так, мне кажется, выглядит гораздо гармоничнее. Аквамариновый пропускаем, переходим сразу в синий цвет. Понятно, что он будет находиться на небе. Давайте добавим насыщенности и поработаем с оттенком. Вот такой цвет неба мне нравится больше, но, конечно же, такую насыщенность я оставлять не буду. Я ее поднимал для того, чтобы подобрать нужную мне тональность. Двойным кликом возвращаю насыщенность на 0 и слегка убавляю. Вот такой цвет неба мне нравится гораздо больше, но я хочу его сделать немного потемнее. Двигаем яркость влево. Вот так вот, я думаю, будет достаточно. Кликаем «Готово». Собственно, обработку в Lightroom мы с вами закончили. И теперь давайте перейдем в Snapseed. Но в Snapseed мы с вами перейдем не как раньше, через «Экспорт», а сохраним изображение. Так как во время прямого перехода размер изображения снижается. И это выявил замечательный фотограф и человек Артем. И давайте дружно ему поаплодируем. Итак, я нажимаю на «Рогатку», кликаю «Экспорт». Сохраню я фотографию в JPEG. Самые большие размеры, качество 100%. Выходная резкость экран. Величина высокая. Цветовое пространство, конечно же, sRGB. Экспорт мы настроили. Кликаем «Сохранить на устройстве». Итак, изображение сохранилось, кликаем ok выходим из Lightroom, заходим в Snapseed, кликаем Плюс, добавляем сохраненное изображение. Итак, заходим в инструменты, выбираем резкость, но нам нужна не сама резкость, а именно структура. Итак, давайте сделаем нашу фотографию более четкой, более проработанной в мелких деталях. Плюс 40 в моем случае будет достаточно. Ну, 41, неважно. Кликаем галочку. Еще раз нажимаем инструменты. Переходим в винтаж. Выбираем 12 фильтр. Поработаем сразу с виндитированием. Плюс 11 мне нравится. Яркость стиля. Можно немного добавить насыщенности. А общую яркость я немного убавлю отлично кликаем галочку переходим еще раз в инструменты выбираем кисть выбираем dodge and burn выбираем параметр 5 увеличиваем изображение и давайте осветлим светлые участки мы собственно говоря сейчас с вами будем делать ретушь будем осветлять светлые участки и немного затемнять темные участки. Таким образом мы проработаем локальный контраст изображения. Сделаю я посветлее немного ствол вот этого дерева. Слегка пройдусь по кронам деревьев. По траве. По вот этим колоскам осветлю вот этот ствол дерева. И вот здесь на склоне горы слегка пройдусь по светлым участкам. Отлично. Теперь я выставляю параметр кисти Доченберн минус 5. И пройдусь по темным участкам изображения немного на склоне горы чуть-чуть на тропинке зритель любит зигзагообразные формы теперь давайте поработаем с облаками и темную часть вот этого облака сделаем еще немного темнее Кликаем галочку, идем еще раз в инструменты, переходим в коррекцию и делаем окончательную коррекцию изображения. Я всегда дорабатываю тени, светлые участки, потом нахожу какую-то золотую середину между ними, та, которая мне больше всего нравится, световой баланс. Можно сделать слегка потеплее. И еще добавить чуть-чуть насыщенности кликаю галочку все друзья обработку я закончил теперь давайте посмотрим еще раз какая фотография была изначально какой она стала после обработки в Lightroom и как преобразилась после ретуши в снапсид теперь вам остается только изображение сохранить опубликовать в соцсетях и удивить и поразить своих зрителей а на этом, друзья, сегодня все. Но впереди нас ждет много жанров и способов обработки, поэтому не забудь подписаться, именно так ты не пропустишь новый полезный урок. Пиши комментарии, ставь лайки, меня это серьезно мотивирует. Заходи в мой инстаграм и заглядывай в телеграм-канал. Там можно пообщаться с другими фотографами и получить полезные фишки. Например... Как бесплатно расширить возможности твоего мобильного lightroom все ссылки находятся в описании под видео красивых фотографий вам друзья до новых встреч и всем пока